Сегодняшний мой эфир для тех, кто потеряли свои дома, потеряли своих родных и близких и находится сейчас в других странах, может быть, в каком-то, может быть, убежище, где-то в безопасном месте. Сегодня мой эфир для тех, кто в самых невероятных трудных испытаниях, которые в состоянии еще мыслить. Для тех, кто находится в подвалах, в бомбоубежищах и находится на самой грани своей жизни, отдельно буду давать практику, а тех, кто сейчас успели уехать от войны, от разрушений, и оставили там родных и близких, оставили, может быть, мужей, детей, и рвутся туда душой и телом, чтобы быть в доме, в котором живут оккупанты, или, то есть, имеет вот этот синдром выжившего. Вчера об этом говорила и говорить часто буду об этом. Так вот для вас сегодня, дорогие друзья, кто из вас переехал, ну, например, бабушки переехали в другую страну, успели, успели выбраться, переехали вместе с внуками в другую страну, и сейчас бьются и печалятся о происходящем. Вот для этой части людей сейчас скажу, что делать. Для женщин, которые оставили свои дома, возможно, муж на войне, и они бьются и печалятся, что делать. Для вот бабушек, которые выбрались. Вместе с внуками в другую страну безопасную, в другое место безопасное. И у них сейчас страдания и боль по прошлому, по вчерашнему, по тому, что было. Сейчас я вас отдельно буду давать узкую, направленную практику через ум и тело. Итак, психофизиология – это психо, психи. то есть то, что зашло к нам через голову, вся информация, которую мы получили, да, и к чему мы привыкли жить. И э, в переводе с латыни психика это душа. Физиология – это физиологические процессы, которые происходят в теле, в голове, в наших нейронных сетях, в наших синаптических связях. Так вот. Как психофизиолог, как психотерапевт, буду говорить простыми словами сначала для бабушек, которые выбрались с неимоверными трудностями и усилиями, которые переехали в другие страны. Польшу, Германию, Францию. Так вот, бабушки, ваша задача сейчас вспомнить о том, что жизнь все равно когда-нибудь заканчивается. И мы все когда-нибудь умрем. Правда? Просто мы жили, как жили. И мы забыли о том, что нужно было вовремя, во время жизни уделять себе внимание, радоваться, украшать свою жизнь, наслаждаться, путешествовать. И мы думали, что жизнь будет вечной. И у каждого смерть приходит тогда, когда ему... Там написано. Просто сейчас, во время вот этого перехода, так называемого, да, кто придет на следующий уровень жизни и с внутренним стержем, с духом внутренним, будет давать пользу себе, своим внукам, детям и другим людям, тому больше даст Господь. Я думаю, вы это понимаете. Тому, кому сейчас на грани смерти и жизни, отдельно там брать. Так вот, для тех, кто еще пока жив, но уже переехал в безопасное место, просто подумайте о том, что вы привязываетесь к тому, чего уже нет. Вы сейчас привязываетесь к тому, что не ваше. Оно и не было вашим. так же как не был мой дом моим, в котором сейчас живут орки, и его э, грабят, э, и над ним... Ну, в общем, это тоже была мечта моей жизни. Я трудилась всю жизнь для того, чтобы моя мечта реализовалась. Это моя привязка к моему дому. Это моя привязка к моим родным и близким. И поэтому я тоже о них переживаю. Так вот, сейчас о бабушках. Запомните, вы сейчас своей внутренней силой, своей энергией, которую возьмете от земли в которую войдем все православные понимаете о чем я, да? А кто не войдет, тому повезет его сожгут, но это уже как вы решите. Так вот ваша задача приземлиться, взять энергию земли, пропустить ее через стопы, пусть она идет в виде красного такого гелеобразного, как рутутный столбик такого столбца. И пусть она идет через ваши стопы, по ногам, в малый таз, в позвоночник. И в позвоночнике закрепляется, как некая сила. Затем свяжите ее, подняв руки кверх, к Богу. И скажите, Господи, благодарю Тебя, что я еще жива. Могу что-то сделать хорошее в этой жизни. Поддерживать свою дочь. Своих внуков, своей мудростью и добротой могу и буду делать то, что в моих силах прямо сейчас, потому что я все равно умру, как все умирают. Именно сейчас, пока я жива, я могу сделать что-то полезное, чтобы детям и внукам передать эту силу земли. Они еще не понимают, как мысленно, фокусом внимания взять эту силу земли. Взять эту силу от Бога, а это все фокус внимания, это ретикулярная формация в нашем мозге. Я всегда в всех своих тренингах, еще до войны, столько лет живу на этом свете, учила и делилась, как создать эту внутреннюю силу. Не ждать, пока тебя накроет. Идти на трудности, идти на то, что страшно, идти на то, что тебе неудобно. И преодолевая трудности, получать... Дух, Понимаете? Потому что духовное развитие, услышьте меня, это Дух. Это не просто налиться Богу. Это преодолевая боль, которую мы испытываем, которую мы привлекаем, которую нам посылают. Мы преодолевая боль, сформируем Дух. И это и есть духовное развитие. Через слезы, через плач, через прощение, через... Отправить человека туда, куда он должен идти, если он над вами издевается, и вас не делает счастливым или счастливым. Не бояться остаться одной. Не бояться сделать новое. Не бояться сделать то, чего ты боишься. И так было всегда, и так будет. Жизнь — это преодолевание трудностей, которые мы сами должны создавать. И если вы на сегодняшний день Переживаете о том, что у вас осталось, если вы переживаете о том, что у вас закончилось, что кто-то забрал ваш дом, ваше имущество, просто скажите себе, ребенок, внуки мои дорогие, не делайте так, как делала я, жалела на себя, например, я не знаю, какая бабушка сейчас меня слушает, но в большинстве в своем мои ровесники, это те, которые жадничали на себя. Это те, которые откладывали под подушку. Это те, которые боялись куда-то поехать, пойти и себя любимую порадовать. И теперь вас жизнь поставила перед фактом. Те, которые бабушки. Сейчас про бабушек говорю. Поэтому, когда вы сейчас переехали, например, к дочери, и вместе с дочерью и внуками живете в другой стране, в другом месте, и вы только скулите и плачете, вы забираете энергию у своих детей и у своих внуков. Поэтому, бабушки, вспомните, что мы боимся всей смерти, и вы тоже ее боитесь. И признайтесь себе, потому что когда вы говорите «я не боюсь смерти», на самом деле скулите и переживаете о том, что ушло, вы как раз боитесь смерти. Так вот что же нужно делать? Скажите. Попросить прощения у Бога за то, что вы привязываетесь к прошлому, которого нет. Попросить прощения у своей души, у своего внутреннего «я». Потому что «я» — это дух душа, душ, душа это, это то, что называется внутренний Бог. Это то, что называется бессознательное. Обнять себя и сказать, «Прости меня, моя душа, что я скулю по прошлому. Спасибо тебе, Господи, за то, что я сейчас есть. Я прямо сейчас». Буду стоять и молиться, рыдать, чтобы снять в себя вот этот страх смерти, потому что я боюсь сейчас смерти. И я своим скулением забираю жизнь у своих детей, у своих внуков. И если мне сейчас дал Господь возможность перебраться в другую страну, это значит, Бог дал мне возможность и что-то еще сделать на этой земле и для своих же детей и внуков. Поэтому помолитесь, делайте каждый день упражнения, обливание холодной водой, изучайте язык, напрягайте свой мозг, помогайте, чем можете, обнимайте своих внуков и детей, открывайте, сидите на улице в другой стране, обнимайте людей, и благодарите, которые вас приютили. Те, кто в состоянии, собирайте людей и идите на площади, чтобы поднять сообщество против этого зла, которое сейчас уничтожает весь мир. Потому что Путлер сейчас уничтожает мир, и мир сейчас показывает, Бог сейчас показывает, что никто ни от кого не спрячется, что в Европе будет то же самое. И тот, кто сейчас думает, что их это не коснется, и просто сожрели, и просто сочувствуют, не помогают, не выходят, не, выкла... не помогают другим людям, не, вы... не выходят на площади. Они просто смотрят телевизор и сочувствуют. Помните, к вам это тоже идет. Мир пришел на полный перезагруз. И я хочу вам напомнить еще раз и еще раз. Русские, кто меня слушает, вернее, россияне, потому что русские, русичи, это истинная Украина. И это давно было известно. Просто люди не хотели это слышать. Принимали только то, что я, я великий. Каждый из нас великий. И самое главное — это принимать другого человека. Принимать его, его мысли, его чувства. Договариваться и со, со э, как в семье, так и между странами. Договариваться нам в выгодных условиях, а не подавлять друг друга. Это чисто физиология Животного. И вот сейчас Господь дает нам возможность осознать это, что вы, бабушки, прабабушки снова возвращаюсь, которые приехали, смогли переехать, обнимайте своих внуков, не скулите, молитесь и занимайтесь собой. Потому что старики. Люди, которые после 60 особенно, они перестают мечтать, они перестают думать, они думают только о прошлом и привязываются, и думают уже о смерти. И когда приходит момент, что действительно это может закончиться, они не понимают того, что скулят сейчас, плачут и ноют, и этим не понимают, не осознают, что забирают с жизнью своих живущих детей и внуков. Услышьте меня, бабушки, поэтому не только молитесь, а занимайтесь собой, а, занимайтесь своим я, а, учите языки, делайте что-то, занимайтесь своим телом, которое уже расползлось от, от лени, от старости, а, занимайтесь, делайте зарядку, показывайте пример духа своего детям, своим и внукам. Теперь те, которые мамы, жены, которые приехали в другие страны и там остались дома, Дети, мужья, может быть, воюющие. То же самое. Мир любит и оставляет в этот момент сильных духом. Поэтому можете скулить, можете плакать, можете искать. А как бы мне это вернуть? Если так угодно Богу, вы вернете. В Украину придут инвестиции, помощь. Потому что Украина сейчас всему миру показывает что мир стал гнилой, равнодушный, бессовестный. Поэтому, когда вы во время хороших времен боялись делать новое, боялись и не делали аскезу, боялись э, что-то сделать, то, что только расслабляет вас, то вот сейчас пришел момент, когда нужно встряхнуться и поблагодарить за то, что у вас было, за, свою, за свои умения, за то, что вам дал Бог и мужей, и детей. Сейчас тряхнуться и просто делать то, что вы можете, так, как те бабушки, и просто жить. Если на, мы плачем, расслабляемся, то мы забираем у себя силу. А россияне, те, которые еще не проснулись, они свое, ну, каждый свое получает, понимаете? Они получают очень больно и еще больнее, потому что нам первым пришло, нас Бог выбрал украинскую нацию – поднять в себе дух и показать миру, что мы боремся за свою независимость, за свое чувство собственного достоинства. И к нам это пришло первыми, потому что, наверное, нас избрали, я не знаю. До сегодня подтащим, понятно, потом и другие славянские народы, и другой мир. Я в это верю, потому что я верю вот в эти преображения мирового уровня. Потому что так устроена психология человека, так устроена клетка, которая находится в этом теле, так устроена маленькая песчинка «я в этом большом мире». Поэтому, когда вы молитесь, когда вы делаете какие-то практики, вы забываете, что кроме этого, что вы молитесь, нужны еще и действия, которых вы боитесь делать. И вот теперь пришло время мне, вам, чтобы нам дать так под задницу, чтобы мы начали делать. Пришло время, когда мы осознали, что нужно делать. Если мы боялись раньше, то сейчас нас заставят через действия, через трудности получить силу в боли, получить силу в боли, получить силу в боли, и если вы ее не получите эту силу в боли, значит у вас жизнь эту заберут. Услышьте меня. Ну, а тех, кто на грани и уже умирает или будет умирать, так жизнь придет. Запомните, есть такая важная вещь. Если понимаете, что жизнь уже вас не ну, реально вам не помогут. Под завалами лежать будете, не дай бог, или лежите кто-то, еще можете меня слышать. Последний вздох ваш, не скулите. Если четко понимаете, что просьба ваша не работает, уже никто вам не поможет, просто попросите прощения у себя за то, что вы не успели сделать, за то, что вы боялись сделать первый шаг. За то, что вы боялись сказать «люблю», за то, что вы боялись проявить свой голос, за то, что вы боялись заявить о себе, за то, что вы просто тупо были как рабы. Поблагодарите себя за то, что вы сделали. Попросите прощения у своих родных и близких. И с улыбкой на устах, в благодарности Богу, достойно уходите из этой жизни. Я говорю вам то, что делаю сама и то, что буду делать. Каждый Божий день. Если вам было полезно это, напишите под этим видео. Если кому-то очень тяжело, и вы не можете выбраться из того, что у вас сейчас есть, приходите на консультацию, дам бесплатную консультацию. Для психологов-коучей помните, что время сейчас пришло такое, когда вы избраны Богом, и нечего бояться, и нечего, простите, очковать, и прятаться за то, что может быть что-то улучшится, а идти навстречу людям и помогать им. Создавать то, что вы не успели, создать до войны. Создавать цепочку м -м, грамотных и правильных материалов, чтобы люди к вам приходили, те, которые вам нужны, те, которые вы подходите. Потому что мы не все друг к другу подходим, это понятно. Выстраивать так свой бизнес, так свою работу, чтобы люди к вам шли, и вы могли быть полезными. Во время войны, во время кризиса – те, кто даже не психологи, те, кто даже не имеет образования, вы можете стать хорошим коучем. Приходите, покажу как. Сейчас каждому дано не только молиться, а делать то новое, которое вы раньше боялись сделать, Делать то новое, рисковать и делать, для того, чтобы проявить свой дух. Для того, чтобы делать. Для того, чтобы не ждать, что у вас придет Гитлер, Путлер, еще какая-нибудь нечисть. Поблагодарите Путлера, что он сейчас пришел и заставил многих очнуться и делать новые, учить языки, работать над собой, строить новые отношения, выходить на улицу, обнимать людей, благодарить, быть людьми. Еще раз повторяю: это не только Украина и не только Россия. Сейчас весь мир такое получит, такое отхватит. И если Сытая Европа сейчас играет еще с Путиным, денежки считают, ведут там какие-то переговоры, кто кого сильнее. Нет, сейчас пришло другое время. И помните, сила в боли. Только через боль мы получаем новую силу. Сможете ее преодолеть? Выживете. Не сможете? Уйдете. Поэтому, бабушки, поддерживайте своих детей и не скулите. Женщины, которые оставили своих детей, у которых погибли дети, то же самое. У меня тоже ушел ребенок, и я знаю, как это. Поэтому да, это тяжело, да, это больно. Как кому очень трудно, приходите, дам отдельные практики по работе бесплатно. Но в целом просто осознайте, что сильный всегда побеждает. Но сильный не через оружие, сильный не через унижение, сильный не через подавление другого, а через договаривание, через восстановление личных границ. Вот женщины, которые терпели мужей, это туда же. Если вы терпели мужчин, мужей, которые вас с фейсом table, и вы не смогли договориться, выстроить личные границы, то вас продолжают давить или дают вам по морде, фейсом там как угодно. да? То же самое касается страны. В данном случае никто не ожидал от Украины, что она так будет, отстаивать свое человеческое я. Никто этого не ожидал. А вот вам оно пришло, потому что Бог так задумал. Поэтому личные границы, мое чувство собственного достоинства. Я делаю то, что могу, и будь что будет. И благодарю Господа за то, что я живу пока еще и могу что-то делать во имя себя и других людей. И это смысл нашей жизни на этой планете Земля. Кому это было полезно, ставьте какие-то знаки, будьте благодарны, потому что неблагодарные люди это стадо. Неблагодарные люди ⁇ это потребляцкое отношение. Я всегда об этом говорю. И если вы слушаете меня, другого человека, ничего не пишете, вы имеете потребляцкое отношение. Вы только берете, вы только берете, вы наблюдаете, смотрите, идете дальше, смотрите, вы не отдаете то, что от вас просят. Поставьте какой-то комментарий, поставьте какой-то значок, напишите обратную связь. И вот это... Простите стадо, которое только привыкло, что им должно, сами не отдают. Оно, к сожалению, быстрее уйдет. Сейчас время чистки. Помните, что пока живы, вы можете что-то изменить. Пока вы живы, вы для чего-то существуете. И когда вы уйдете, вы уйдете трусливым животным, который живет в страхе. «Дай мне мою жизнь!» Или уйдете достойно из этой жизни, для того, чтобы в новом переходе быть на новом уровне и давать пользу. Спасибо. Кому нужна консультация, с удовольствием помогу, дам психотерапию, практики какие-нибудь. В общем, лично каждому, каждому подстроюсь и дам то, что вам полезно. Кому надо, пишите. «Хочу консультацию», я вам дам ее бесплатно. Большое вам спасибо за вашу обратную связь в в инстаграме послушайте запись кто кто не успел и жду от вас обратную связь спасибо